Стой, подожди. Слушай. Вот там тебя увидел? Пришла, ну, выходила из торгового центра. А ты мне показался мне Решил подойти. Как тебя зовут? Да? Ну ничего страшного. Подожди. Подожди. Нет. Куда бежишь? Ну. Ну имя, как скажи свое. Ксения? Я пер. Похоже на пер. Нет? Нет? Ну, нет. просто мои родители э, любят пер и шар. Поклонники. Не, либо нет, все нормально. Пер, да? Пер. Да. Вот. Почему? Ксения говоришь? Что-то ты не похожа на Ксении. Похожа. Нет. Да. Ты не холодно? Не, вот здесь. Или они или они прям длинные такие. А. Кстати, такие печати по-другому как-то называются. Не помню, как. Ты помнишь? Да, мы обязательно обсудим. Да? Обязательно обсудим. Давай я запишу твой номер. И мы обсудим. В другой раз. А то я. я просто мне за тебя за тебя холодно. А, помню, да. Ладно, не вот не нравится, смотрю на тебя. Раз. Можешь, на следующий раз. В следующий раз не буду. Угу. Сеня, давай я запишу твой номер. Мы пообщаемся с тобой. Быстро, не Почему нет? Ну, ничего страшного. Я тоже не знаком. Давай гуток отправим. Идет? Ага. Угу. Ксении. Так, запишите. Ксения. Холодно. Холодная Ксения. Ксения. Холодное сердце. Хорошо. Беги. Хорошо оставаться? Ну я не буду мерзнуть. Не буду. Все. Пока. Ребят, спасибо за просмотр. Скоро у нас стартует новый тренинг «Мастерская знакомства с методом хитчхакера». Ссылка вот здесь. Переходите, для вас там кое-что интересное. Пока.